отзыв о курсе гвоздестояния. Простояла на этих досочках максимум 42 минуты, по-моему. Думала, что не выстою так долго. Целью у меня была научиться справляться с болью и вообще с энергией и про, как-то прогонять энергию по чакрам. И ну да, в основном справиться с болью, потому что, конечно, это что-то новенькое, это что-то ну, было страшно. И постепенно время стояния увеличивалось, и с энергией своей я стала справляться лучше. Ну, я чувствую, как у меня после примерно мне нужно 5-7 минут, 7 даже где-то для того, чтобы боль, она не уходит, но я контролирую ее, так сказать. Я очень… Ну и дальше могу уже применять какие-то техники, которые мы изучили на курсе работы с собой, своим подсознанием, сознанием, духом, много чего интересного. И это не просто постоять на гвоздях, а это познать себя. Этот курс про то, как познать себя. Вот, поэтому я очень благодарна Виталию и всем, кто стоял со мной. Спасибо. Вместе стоять круче, наверное. Вот, так что рекомендую. Всем, кто боится, особенно.